Всем привет! И с вами сегодня Суся и тася, Туся. И тася. Тася, да. да. Мы вместе занимаемся птицами. Да. Сегодня мы посадили вместе самца и самочку. Самочка у нас молоденькая, у нее будет первое гнездование. Итак, давайте с вами поговорим о том, как же оборудовать клетку. Ну вы же знаете, что у меня там большая клетка такая, я вам ее показывала в своих видео. Как же я ее решила оборудовать? Ну, во-первых, первый этаж я разделила стенкой из картонки. Ну, вырезала просто стенку под размер и поставила вот так вот. И повесила дуплянки. Вот дуплянки у нас. Такие домики для внездования гульда. Но ну, я думаю, все заводчики знают. Сейчас расскажу для любителей и для новичков. То, что гульда внизятся в таких вот домиках. Такие вот домики. Они подвешиваются. Домики можно открывать. Сверху есть крышечка. Сейчас вот крышечка есть. Давайте заглянем. Что же у нас тут внутри? Внутри домика у нас я закладываю сено, чтобы гульдики много туда сами не натаскивали. Они все равно строят, но меньше. Туда... есть не надо, Тася. Я закладываю туда сено и запускаю птичек. Домики с жордочками. У нас вот жердочка. Итак, как я оборудую клетку? Значит, я вешаю гнездовой домик. Это раз. Ставлю две жердочки, чтобы птички могли попрыгать, если что. Плюс у домика вот есть жердочка. Потом я вешаю кормушку с едой. Вешаю кормушку с минеральной смесью и витаминками. Вот она. И, конечно же, вода. Поддон я застилаю сеном и меняю по мере загрязнения. Ну что ж. Самое главное, запускаю двух птичек, двух гульдиков. Ну, конечно же, многие говорят, там, выбирать пару по цвету, там, подобное. Я сажаю, чисто вот, мне понравилась пара, я ее посадила. Ну, иногда сажаю так, чтобы, например, оба были синегенные. Хотя, если честно, сейчас уже ставку на синих я так не делаю, потому что разводить их действительно трудно, это очень много мороки. Поэтому просто так сажаю, чтобы были красивые вариации. У нас тут молоденькая девочка и уже опытный самец. Я предпочитаю сажать пары так, чтобы одна птичка была постарше с опытом гнездования, а вторая была молоденькая, так как чтобы старшая особь могла помочь с выкармливанием птенцом. Потому что если пара совсем молодая, есть вероятность того, что они могут бросить кладку или там плохо кормить. Чтобы такого не было, у меня... Взрослая птичка и молоденькая. Ну что ж, всем пока-пока. С, С вами были... была Тася и Туся. Всем пока. Пока, пока. До скорых встреч. Подписываемся на канал, ставим и... лайки. Всем пока.